А, здорово здорово здорово и снова здорово а, что подожди что ох, это лодка знаете что я узнал что можно делать вот так видал и чё и чё ты мне скажешь а я тебе скажу смотри что берем за шку туда видал ты это видал так слышь ты тварь давай воевать алло Ой, ой-ой. Ой-ой-ой, что, что это было? А где музыка? ложь! А, в смысле. Подожди! Я ж музыку отключал, точно, бля. Я думаю, где музыка эпичная? Так тихо-тихо. На тебя. Бля. Я не понял. Слышь, дела отпусти мою и лодку. Ох ты ж бля, хамуха. Подожди, стой, вот штука такая. Подожди, а, не спи, куда ты поехал? Решта Нормально. Опа, ты видел, ты видел? Это как, как, как, как красиво. Пум, на. хорошо. Неудобно, ой как неудобно, на тебе, понял? Что больно, неприятно, да? Бедненький какой же он бедненький. Давайте его все вместе пожалеем. Чмо. Я понял. Пошутил я. я я пошел, шу Бранк. Бранк, бро. Стой, бро. Бро, бро, Стоп, стоп, бро. Бро, не надо шутить. Все, шутка, брат. Брат. Я еще живой? То 5 это его читерская атака. На тебе. Не сумел он. Так, о чем происходит? Все, кровавая стар. Нет, Зевс, сейчас будет просто нас хвалить, наверное, да? Больно ему, больно, бедненький. На тебе. Хорошо. Слушай, давай развернемся. На, тварь. А, он регенится! Ты ч? Скотина, тварь, ублюдок. Так, атака, атака, атака. Давай. Обздец, вашу мать yeah. Ты видел? Не попал один Вообще, <плес> ну ты видел где-то так... Вот, ты видел где-то такую тварь М -м куда я полетел? А, я полетел, ну хорошо На тебе Попал, <плес> <плес> <плес> ты видел? <плес> я попал, тихо Что сказать? Сказать, что я профессионал, это это ничего не сказать. Это это в крови, понимаешь? Ну, ты, ты понимаешь, что это просто в крови. Ну, это я просто мастер. Ёпта, курить. Это гигантская, мать вашу, птица. Это гигантская чайка. Это просто гигантская чайка. Она будет летать с места на место, с гнезда на с Так, это, по-моему, будет немножко проблематично. Так, чуть-чуть. Я не говорю, что это будет, типа, сложно или что-то типа того. Врезались. Но, типа, это будет немножко хардово. Хардово. Ну, совсем так, чуть-чуть. Она будет летать, э -э срать на меня. Вот это мне оно нужно. Эй, слышь ты, давай начнем бой а ну-ка ну-ка ну-ка об сейчас точно попаду смотри наперед так эксплю то Те... чего нахер это это я знаю что за музыка такая а -а -а, я что-то пока вообще не понимаю типа куда и как и что и зачем когда у нас сражение то будет эй может она забаговалась я не знаю давай я пере перезайду я, я не знаю а чё я я я полностью не в курсах. Как-то разломать, хотя они не ломаются. Ее гнезда. Я что-то вообще фахрел. Смотри сейчас глаз. Что? Ээ, эксплоз, бьюз, Unstruck... Чего? Звуки есть, а игры нет. Почему у нее так мало хп? Или это оно только появилось? И что с игрой?